наверное вы слышали о таком феномене как состояние зои Да. В 56 году в самаре тогда куйбышевы мам рассказывала что мой дед служил тогда в конной милиции стоял в оцепенении дома где стояла зоя не допуская туда людей что это было правда это или искусственная фальсификация это искусственная фальсификация как могла девушка танцевать с николаем чудотворцем окаменеть вся Система верований и уверований очень часто связана с колоссальными элементами фальсификаций. Таким образом, власть имущие, даже религиозная власть имущие, стараются таким образом удержать во своем внимании большую паству для того, чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать. Сори, что я это говорю, конечно же. Сразу же кто-то скажет, но ну, они же не могут без денег жить. Ну да, они не могут без денег жить, но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными. Согласитесь, можно быть более скромными. Ведь в стране, где бабушки получают где бабушки тратят две с половиной долларов в день на еду а, строить а, такие возваяния стоимостью в миллионы долларов мне кажется это очень неэтично и не, не экологично по отношению к людям может я что-то неправильно понимаю ну все-таки по поводу зои которая окаменела не могу сказать ничего понятия не имею не знаю окаменел возможно но я думаю, что в случае, если человек окаменел, то это потеря жизни, и это не идет от добра. Бог создает людей для того, чтобы они прожили, и прожили радостно до старости, вкушая плоды созданной его для них жизни в красоте и радости. А в случае, если человек жил, был здоров, радостен, и после этого каменел, то, наверное, все-таки это не очень конструктивные силы сделали забрать жизнь обычно говорят что забирают жизнь прекращая жизнь человека это нехорошо